скажем так, да, и, соответственно, вот э, на протяжении всего этого времени идет э, слабая тенденция как-то все-таки исправить ситуацию, да, и уравнять всех э, жителей Косово, ну, как бы, в своих правах, но, к сожалению, вот эта ситуация, она...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 и правовой аспект, из которого мы никак не можем выйти. В чем же интерес Запада касательно поддержки албанцев? Югославия традиционно был партнером России. И, собственно говоря, смысл уничтожения Югославии состоял в том, чтобы ослабить присутствие пророссийского элемента на территории Европы.